«Привет. Наверное, меня уже представили, я не знаю, так как писал этот текст вчера, а сегодня просто воспроизвожу его при помощи синтезатора речи. Поскольку меня нет этого знания, я представлюсь еще раз. Я Иван Бакаридов, мне 21 год». И основное мое занятие заключается в том, что я делаю интерфейсы, с помощью которых люди с поражением речи формируют фразы для синтезатора речи. Они могут печатать текст, выбирать картинки, нажимать одну кнопку, и все это должно выдавать полноценную речь. Мой проект называется «Линка» и там на экране на него ссылка. Но сейчас пробую новый вид устройства ввода информации в компьютер. Это трикер устройство, которое сообщает в компьютер точку, куда смотрит человек на экране. Это небольшое устройство, которое крепится под экран. И, казалось бы, при довольно хорошей работе устройства, мы можем забыть про мышки и клавиатуры. Но так ли это? Об этом мой доклад. Мой доклад не связан напрямую с доступностью интернета, но я решил, что вам будет интересно послушать про то, куда идет технология Айтрекинга, которая скоро станет основной для системных технологий среди людей с проблемами Моторики. Мне просто приятно иногда послушать про магию. На самом деле, мне много лет рассказывали об этой технологии, а я много лет в нее не верил. Во-первых, модели Айтрекеров стоили около 140 тысяч рублей, что весьма дорого. Во-вторых, как вы видите, у меня весьма дергается голова и на первых моделях, которые я пробовал, это сильно мешало. Но сейчас компания ТОБИ выпустила игровой трекер стоимостью около 10 тысяч из функции отслеживания головы. То есть это устройство отслеживает движение головы и глаз, и я подозреваю, что просто вычитает одно из другого. Стоит оговориться, что компания ТОБИ — это как фирма Apple, только на рынке трекеров. Этот трекер предназначен для геймеров и служит вспомогательной функции. Например, если ты смотришь в край экрана, камера игрока чуть-чуть поворачивается в эту сторону, или же в последних шутерах, если ты смотришь на противников, они помечаются на карте. Еще одна из функций этого трикера, который идет из коробки, это помощь в меню открытых программ. То есть я зажимаю всем привычный альтап, появляется представление окон. Я смотрю на нужное, но и опускаю альтап. К этому привыкаешь моментально и потом не понимаешь, почему на твоем основном макбуке не работает эта функция. Ах да, эта штука включает компьютер. Когда ты садишься на стол, еще она работает с Windows Hello в качестве пароля. Кстати, iTricky работает только с Windows, поэтому все теперь смотрят на меня, как на больного человека, так как бегаю с MacBook'ом, на котором Windows, хотя если бы там была и не Windows, на меня все равно смотрели бы как на больного. Так, меню выбора программ — это круто, конечно, но мы же хотим управлять системой полностью без клавиатуры. Мы — это люди с двигательными ограничениями. И тут есть два пути решения. Первый очевидный — можно управлять мышкой глазами. То есть курсор перемещается в позицию взгляда, а при удержании взгляда происходит клик. Второй путь решения — создание своих интерфейсов, заточенных под рейкер. Как вы понимаете, если бы нормально работал первый путь, я бы не рассказывал про второй. Программ для первого пути несколько, я пробовал три: это встроенный инструмент в последней сборке винды, который просто включается в настройках специальных возможностей. это программа оптики английского разработчика и программы от русского программиста, название которое автор программы явно не выделил, поэтому буду называть ее Троян. Ну, потому что антивирус говорит, что это Троян. Программы в целом по принципу похожи, поэтому я не буду разбирать каждого, появляется виртуальная панель с инструментами. Ты выбираешь один из этих инструментов, например, клик левой кнопкой, потом смотришь в зону, Куда хочешь кликнуть? Эту зону увеличивают. Ты смотришь секунду в контрактное место и происходит клик. Поднимите руку те, кто понимает, что неудобно так управлять. Прибавьте к этому еще то, что мой взгляд дергается, так как глаз — это мышца, а все мышцы моего тела дергаются. Кстати, я тут записал траекторию взгляда своего и обычного человека во время чтения Лолиты. Как видите, мой взгляд уходит со строки наверх, поэтому я прочитал за жизнь семь книжек и боюсь идти в институт. Я отправил эту картинку своему учителю и со словами «Я не дебил». Но во всех этих программах есть функция экранной клавиатуры, которая работает по принципу квадратика с буквами. При удержании взгляда в квадратике он нажимается. При этом квадратик прощает то, что ты отводишь с него взгляд на других на пару долей секунды. И вы же уже поняли, какая светлая мысль пришла мне в голову, Правильно, надо делать интерфейс из квадратиков, соответственно я решил написать библиотеку компонентов для айтрекера. Сейчас я ее готовлю к релизу, и сюда по первым демо-приложениям с уверенностью можно сказать, что айтрекер при условии создания специальных приложений под него заменит на мышку, так как намного удобнее просто посмотреть на кнопку. Я не могу сказать то же самое про клавиатуру, так как все таки слепая печать более эргономична и происходит на мышечном уровне. В случае же с мышкой мы всегда смотрим на экран, куда нажимаем. Я думаю, что совсем скоро интерфейс двинется в эту сторону. Но хочу рассказать про другой проект. Поскольку навык управления взглядом довольно сложный для людей, я занялся разработкой простых казуальных игр, которые помогают приобрести нужную сноровку. Собственно, часть этих игр — это калька западного аналога за много денег. Сейчас я буду показывать игры и объяснять, какой навык они формируют, по моему мнению, а потом мы это все обсудим. Проект заточен у детей с особенностями развития. И первая игра, которую я сделал, называется Вспышка. Ее суть очень проста: На черном экране в случайном месте появляется Ленин. И при взгляде в эту область Ленин меняется огонек. Затем история повторяется. Потом я заменил портрет Владимира Ильича, меня попросили. С этой игры начинается знакомство ребенка с трикером. Из-за того, что фигурка на экране одна, ребенок скорее всего будет смотреть на нее. За это он получает приятный звук. Игра следующего уровня тренирует удерживать взгляд на объекте. Принцип опять же прост. Надо удержать взгляд на шарики, он становится красным, потом лопается. Лид Гонговец получает ракеты по голове и все счастливы. Навык удержания взгляда нужен для управления кнопками. Есть целый цикл игр с кнопками. Но сейчас я покажу игру на следующий уровень навыка. Это навык осво-зрения. Он нужен в момент набора текста, когда тебе одновременно надо смотреть на нужную букву и следить за текстом, который ты вводишь. Поэтому я сделал игру Сисив, где нужно приводить взглядом в движение вентилятор, который дует на шарик. Шарик надо закатить в горку. При отпускании взгляда с вентилятора шарик скатывается назад. Какие-то такие игры вышли. Это мой любительский проект. Возможно, кто-то из вас хочет к нему присоединиться. Сейчас можно позадавать вопросы. И дал у меня с собой айтрекер, и в перерыве можно подойти поиграться с ним. Задавайте вопросы, пожалуйста, в микрофон. Микрофоны в зале. В них можно подойти и задать вопрос, если у вас есть вопрос. Здравствуйте, спасибо за доклад и за то, что вы делаете. Единственный вот вопрос: а эти айтрекеры насколько чувствительны к освещению и прочим условиям, то есть чтобы они нормально детектировали, куда проис происходит Взгляд. Печатаю ответ. Жди тридцать секунд. Печатаю ответ. Жди тридцать секунд. Он инфракрасный, ему все равно. Окей. Okay. И у меня тоже вопрос. По-моему, прошлым летом вышла новая версия macOS, где там экран поделили на части, и можно навигать. Ну, в общем, какая-то новая, новая возможность. Не voice передвигаться по интерфейсу macOS. А когда экран делится на части, и можно выбирать, собственно, в какую часть пойти и фокусировать таким образом. То есть такая, как, не знаю, как, как морской бой или еще типа того. Пробовал эту штуку? Насколько она вообще удобная и адекватная? Печатаю ответ, жди 20 секунд. Нет, не дошли руки. Да, идут руки, расскажи. Спасибо. А, похоже, больше нет вопросов. Спасибо, Иван. А у нас сверху, извините, из режиссерской есть. Во-первых, мы хотели сказать огромное спасибо, Иван, за то, что вы делаете. Я невероятно впечатлена. Вы просто герой, фантастический человек, большая умница. Вам, конечно, всяческих успехов. И вопрос такой, как вы видите дальше свой вот маршрут? Учит... Ну, я вижу, что хотите учиться, да? но вы хотите где-то работать или хотите оставаться фрилансером. Есть ли у вас какое-то видение себя профессиональное? И еще раз огромное вам спасибо. Вы просто герой. Браво. Печатаю ответ. Жди минуту. Ты задал слишком сложный вопрос. Я хочу заниматься социологией интерфейсов, то есть как интерфейс влияет на человека и почему моя мама жмет не те кнопки. Думаю, делать это вышки. Спасибо вам огромное. Успехов вам.